Вы знаете, что Джек был чучела, а это была его голова. Получается, мы правда едим мозги чучела. Прикольный Джек. Я граф в Дракула, что незаметно. А я хотела быть тыковкой. Готова. Юми вообще-то приходи пишется через букву О. Просто скажи Джек приходи. А мы мы случайно уже шесть. Ой-ой-ой, что это? Вызывали Джека. Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я Софи. А я Покемон Химичу. А я Миша Лайк. А, -а, -а я и Эйвен. И сегодня мы вместе с нашей хозяйкой Ани будем готовиться к празднованию Хэллоуина. Знаешь такой праздник, да? Ура! Один из моих любимых праздников. Да, кстати, про любимые праздники. Напиши в комментариях, какой твой любимый праздник, отмечаешь ли ты Хэллоуин. Да-да-да, ставь нам лайк, если хочешь несколько Хэллоуин выпусков. М -м -м да, и не забудь подписаться на канал. Чтобы нас скорее стало 2 миллиона, а мы будем еще и тыку делать. Делать голову Джека из тыквы. Но не обязательно из этой, может, из какой-нибудь другой. Да, а еще не забудь потом пойти посмотреть на нашем семейном канале Magic Family. Крутое видео! А, блин, Юмин, ну ты даешь? Да, ссылка вот там. Это опасные соревнования, которые нельзя повторять. Мы все в четвером соревновались, кто круче. Кто пройдет по шатающемуся смертельному мостику? Огромной высоты. И не испугался. Как думаешь, кто из нас круче прошел эту полосу препятствий? Короче, потом э, сходишь и посмотришь это видео. И не забывай про нашу фан-встречу в Красноярске 9 ноября. Я заняла первое место. Не правда, Миша. Зачем ты обманываешь их? Привет, пушистики. О, я смотрю, вы уже тоже готовитесь отмечать Хэллоуин. Я кое-что тут прикупила, но смотрю, вы тоже времени зря не теряли. Мы тоже кое-что купили. Вот и посмотрим, кто что купил. Иди, покупки для Хэллоуина будут интереснее. У нас сегодня очень много планов. Нарядить комнату, рассмотреть э, и расставить все наши покупки. Еще сделать головочкой из тыквы. Конечно, Софиша, вырезать тыкву. Только, наверное, нету. Я там еще несколько купила, это слишком белое. А еще подготовить Хэллоуин костюмы. скажи, что я первая заняла место в соревнованиях. Ты про смертельный мостик, Мишка? Да, про опасный челлендж, который вышел сегодня на Magic Family. Я говорю, что Миша не права. Ну, давайте не будем раскрывать секретов. Потому что я хотела, чтобы ребята все посмотрели и решили, кто из вас занял какое место в этих опасных соревнованиях. И мне было интересно именно мнение наших ребят. Так что пусть они сами сходят, посмотрят и честно распределят ваши места. Ну ладно, начнем готовиться. Да, давай. Давай, давай скорей! Погодите, а где опять киса Алиса? А киса Алиса уже пошла делать рекотвит. В смысле? Надо мама конфеты собирать. Она надела свою эту шапку. Ведьма взяла мешочек для сладостей. Но сегодня же еще не Хэллоуин. Ладно, надеюсь, она это поймет. И уже скоро вернется к нам. Кстати, смотрите, какая у меня есть классная хэллоуинская шапка. Как вам? Блин, прикольная, а можно мне померить? Я для вас тоже подготовила хэллоуинские костюмы. Так что как закончим, примерим. По-моему, тебе, Сапи не очень идет. Ты такая мне смешная. А вот и нет. Очень даже нормально. Она полосатенькая, оранжево-черная в цветах Хэллоуина. И у нее два бумки. Бомб... Бончика на ушках. Ладно, Софиш, снимай, она и правда тебе большая. Может стать шапкой Джека. Можно ему на голову надеть. Ну да, тогда я к своему костюму надену вот эту полосатенькую. Эй, начало, ну давай начинать распаковывать покупки и украшать комнату. Давайте по очереди. Сначала моя покупка, потом ваша. Потом снова наша, потом твоя. Я купила вот такие вот черные и оранжевые воздушные шарики. Ух ты, прикольно! Давай их надуем! Да, сейчас мы их надуем. У них разные рисунки. Мои покупки прикольные, ясно, мои покупки. Юми, отстань, нет, мои прикольные Нет, Мои, Отстань, нет, Я говорю мои круче. А я говорю мои, понятно, потому что я покемон. Я встает да, от меня, Юми. Эй, хватит спорить, я сейчас шарик надую. Смотрите. Он вдулся. Это я, чтобы вас успокоить. Потому что покемон лично Смотрите, на оранжевых вот такой рисунок и надпись Happy Halloween. А на черных такой же? А на черных чуть-чуть э, другой, но тоже написано Happy Halloween. На нем еще скелетики, паучки, призыки, конечно же тыква, а на этом тыква и много летучих мышей. Наду их и разложи на нашем фоне. А мы пока подготовим наши покупки. Да, распакуем их. Похоже, мы закосячили ребят, надеюсь, они не узнают. Не представляю, как мы будем распускать. Фух, ребятки, я надула все шарики и разложила их на диване вместе с подсветкой. По-моему, получилось классно и жутко. Да, отлично, круто смотрится. А следующая покупка наша? Давайте моя, нет, давайте Мишкина. Паутинка. Па-па-паутинка. Ого, это что еще такое? Это ну Паутинки. На них все пауки есть. Давай, давай, давай, давай я тебе помогу. Не вытаскивайся, надо этих пауков вытащить. Да, это, конечно, жесть. Попробуем это расплести. Так это для этого и паутина. Юми, вообще-то она зацепилась за твой кокоть. Так, черная, а еще есть и оранжевая, только с черными пауками. Окей, я так понимаю, ее надо разматывать, растягивать. И она, как настоящая паутина, будет э, на кусочки м, разматываться. Ох, вот это жесть, как бы мне самой в этом не запутаться. Мы хотим распустить ее везде вот тут. На диванчике, на фоне, на растениях. Но только не на лежанке. Да, иначе мы сами в ней все запутаемся. И не сможем нормально снимать видео. Ладно, я поняла, давайте пробовать. Чувствую, ребятки, это продлится очень долго. Потому что она такая прилипучая, это паутина. Ты ее хорошенько растягивай, отрывай от нее кусочки. Представь, что ты делаешь э, украшение из настоящей паутины. Это не так легко, как вам кажется. Зато будет очень красиво. Так что давай, растягивай ее. Потому что у нас ее очень много, и нам нужно ей украсить все. Только, ребят, вы не лезьте в это. Я сделаю все, что смогу. Просто если вы еще залезете, вы вообще... Запутаетесь в этой паутине. И потом я ее буду с вас снимать полдня. Так ладно, вроде с черной разобрались. Давайте с оранжевой закончим. Давай, давай, распускай ее. Да, давай прям здесь кусочек положить. Так. Да что вы говорите? Я смотрю, вы самые умные тут. Ань, кажется, не запутался. Кол тебе паутина на глазу. Это Юми лучше помогла. Спасибо, я помогу. -то, Тож там запуталась в творе. Не вижу ничего. Я не буду тебе помогать, потому что ты вечно на меня будешь пукать. Блин, и... Юми, чё, я тебя Смотрите, а ко мне паутина не прилипает Не зряется как покемон, я, я ее даже слюнявлю а она не прилипает Юми, что ты делаешь, а? Почему, пока я там вешаю, вы все в этой паутине, а? Что тут происходит? Аня, ко мне паутинки прилипли, не тяни. Да, уж с этой штукой надо быть аккуратнее Ладно, зато получилось очень классно и страшненько Как будто у вас тут все реально заплел паук Перестая пауков Это у волков, юмистая. стая Надо пауков разложить А то они сожрут друг друга Юми, хватит их спутывать. Я раскладывай оранжевых на черное, а черных на оранжевое, чтобы их было заметно. А, прилипучка. Классно, выглядит реально так по-хэллоуински. Так, теперь моя очередь, и раз речь зашла о липучках. У меня есть много летучих мышей. Они что, липучие? Ну да, их можно прилепить куда угодно. У меня целых два пакетика. И их там два размера. Прям как Бэтмен, да? Ну да. Вообще-то Бэтмен и есть летучий муж брать. Английский учи. Юми, не пререкайся. Классно, давай обклеим меня наш диванчик. Да, прикольная идея. Вообще? что у них крылья сгибаются. Сначала надо изучить, прежде чем делать. Ух ты, чё, правда? Точно там, он видишь, сгибы. Ого, тут правда тело отсоединено от крылышек такими двумя полосочками? По ним можно согнуть, и крылышки у летучих мышек будут объемные. Аня-нянь, прицепи его туда на воздушный шарик. Готово. Классная идея, покемон, очень жутко смотрится. Настоящий Хэллоуин. А еще вот сюда. Вот сюда. И сюда. И весь диван обклеили мышами. По-моему, круто смотрится. Да-да-да, давай еще куда-нибудь такие. А перебора не будет. Аня, это Хэллоуин. Праздник всех монстров и мистических тварей. О каком переборе речь? А давай э, это на подсвечники. У меня есть две вот таких вот оранжевых светочки. А у вас, смотрю, как раз черненькие. Такие большие, толстые. Только что с ними стало? Почему они такие изогнутые? Как будто они растаяли. А вот это вот вообще жирное, огромное. Вроде бы их никто не жг, но при этом они какой-то странной формы. Но для Хэллоуина как раз подходит, они страшные. Просто на самом деле мы немного э, прокосячились. Ты же нас не будешь ругать. Типа когда-то я вас ругаю, а? Мы положили их рядом с лампой и они растаяли. Давай их на наш специальный поднос. Да, сделаем хэллоуин композицию из свечей. На черном хэллоуинском подносе, отлично. У нас даже нос черный. Да, уж я вижу, вы хорошо подготовились. Давай, Аня, рассказывай свечки на подносе, а? а еще у нас есть черные горшки. Что мы в них положим? Мы на них положим голову Джека. Так, две ваши огромные страшные черные свечки. А у меня покупка. А, а, а что это такое, покемон? Это гирлянда с летучими мусами, которые не надо включать в розетку. Окей, okay, хорошо, и куда мы ее прицепим? Может быть, на фон? Нет, Ань, давай ботаем ей в дождеван. Mm, кстати, классная идея, давайте. Готово. Взбай, включай, Ань. Так. Класс, выглядит крутяцко. Да, видок у вас реально хэллоуинский. А теперь доделай мистический свечной поднос. Так, поставим к вашим свечкам еще мои оранжевые. И приклинили к своих летучих мышек. Вот так. Да, классно получается, давай еще одну. Блин, мы не вставили свечки все нормально, Мишка, не переживай, у меня тут есть целая коробка. В ней я храню всякие разные старые свечи. Вот, их-то мы и используем для тыквы. Ань, слушай, кроме оранжевого и черного, у Хэллоуина есть еще цвета фиолетовый и салатовый. А тут есть фиолетовые свечки. Давай самые. из. Да, действительно, чтобы завершить. Нашу мистическую свечную композицию. Так, а теперь клади это под на горшочек для подставки. Да, чтобы свечки были в безопасности от вас. А теперь моя покупка. Ага, Софи, посмотрим, что это у тебя тут такое. Светящиеся Хэллоуин наклейки. Они фосфорные. Все равно мои горлянные кучи. Отстань. Нет меня, Юми, все равно Георгия круче. Хватит вам спорить уже. Давайте их откроем и решим, куда будем приклеивать. Их тут очень много разных. И таких фигурок у нас как раз нет. Вот, например, привидение. А мы хотим вызвать духа Джека на Хэллоуин. Нет, ребят, никаких вызовов духов. Эй, молчи, не выдавай всех секретов, а? Чуть не подавилась Хэллоуином. А я вообще пошутил. Так, что происходит, а? Ничего, а что? Юми вот пытается подавиться. Юмичу, осторожней. Дай это сюда. Эй, а у тебя-то что на носу? Это. А что это? Пенопласт. Это же фосфорная надпись Хэллоуин. Давайте приклеим. Хорошая идея, Мишка. Смотрите, какая тут есть голова тыквы. Надо будет потом и зарядить, чтобы они в темноте светились. Приклей ее на вход в наш вигвам. Да, придется убрать оттуда летучую мышку и переклеить ее в другое место. Можно наш диванчик? Классно этот страшный тыква-Джек смотрится на вашем вигваме. Ведьму на метле я приклеила тоже на диван сзади вас. И привидение туда же к паучкам. А Бэтмен тут прикольно смотрится. Юми, ну зачем ты его грызешь? А на моей стороне паутинка. И клещ. Это же не клещ. София, это паук. Ой, да ну вас. А я свой черепочек прям на свечку наклею. По-моему, комната получилась классная. Дождемся вечера. Я привезу остальные тыквы. Сделаем голову Джека и будем наряжаться в хэллоуин костюмы. Скорее бы вечер! Ага! Все! последняя тыква из какой из них мы будем делать голову джека давайте выбирать да давайте скорее а то еще в костюмы наряжаться по моему вот эта тыковка маловато она меньше двух моих ладошек отправляем ее в декор а вот эта длинная тыква она мне подходит по форме потому что она как кабачок. а по моему она напоминает кеглю а по моему гирю в декор ее вот эта тыковка нам бы подошла она такая ярко-оранжевая хорошей формы но она тоже мелковата вот эта тыква большая. По-моему, она нам подходит. А, не ножи белая, а не рыжая. Да, убирай ее цвет, нам не подходит. Вообще-то она бледно-оранжевенькая. Ну ладно, я согласна. Осталось две, обе оранжевые подходят нам по размеру. Но какую из них выбрать? Конечно, вот эту, с попелюшечкой. -пи -пи да, берем ее. Да, прикольно, пепелюшку можно отрезать. И это будет такой копачок. А как же шапочка для Джека? Не, ну шапочку мы тоже наденем. Так, все аккуратнее, у меня в руках острый предмет. Расходимся и под мой меч не лезем. Давай его Сейчас нужно аккуратно ее вырезать сначала, последнее движение и вытаскиваем колпачок. Отлично. А можно его Погодите, я схожу за перчатками. Как в прошлый раз я потом руки сто лет не могла отмыть от этой тыквы. Они у меня были оранжевые. И мне еще нужна тарелочка, куда внутренности складывать. Юми, что ты делаешь, а? Я ем плюшку нашего Джека. Юми, положи обратно. Куда ты ее потащила? Все. Так, я готова. Э Эй, что тут происходит, Юми? Отдай сюда. Так, сейчас я буду вытаскивать внутренности Джека. О, блин, а можно их покушать? Ну не надо, ребят, ну что вы, ну? Ну они же вкусные. Классно, мы едим мозги Джека. Эй, стоп, что происходит? Перестаньте. Не трогайте его внутренности. Хватит, остановитесь! Вы что, хотите этими семечками потом в туалет ходить? А можно я тоже попробую? Миша, нет! Стоп! Все, Перестаньте! Mm -hmm. Я требую вас прекратить есть внутренности тыквы. А вы знаете, что сейчас был чучело? А это была его голова. Получается, мы правда едим мозги чучела. Ужас, как это звучит. Так, вроде все. Ну это же м -м Хэллоуин. Должно быть м -м страшно. Можно мы съедим последние кусочки мозгов? Ой, блин, все, остановитесь. Теперь, я вырежу ему глаз. Да, я думаю, мы будем делать э, достаточно стандартную страшную мордашку ему. Треугольные глаза, три движения и вытаскиваем. А если мозги нельзя есть, можно хотя бы глаз его сожрать? Юми, нет. Так, сейчас я вырежу ему второй глаз. Пока не видит, пойду погрызу его глазенку. Эй, вообще-то я все вижу. По крайней мере, там нет костей. Отлично, второй глаз готов. Я тоже хочу его глаз пожрать. Я тоже сейчас незаметно второй, пока они не ввидит. Юми, я все вижу. Почему это ну, можно а мне? Нет? Никому нельзя. Так, давайте лучше сделаем Джеку рот. А я тоже пойду его глаз пожру. Почему, кстати, можно а мне? Нет? Перестаньте расчленять Джека, ребят. Ну что вы, ну я тут для вас стараюсь, вырезай ему зубы. А можно нам семечко хотя бы его... Нет, все, хватит, я сейчас у всех все заберу Не надо грызть Джека Так, вырежем ему носик треугольный Все, наш страшила готов Только еще по краям рта ему все-таки пару зубов добавлю Классный Джек получается Да, криповенький Всем разойтись у меня в руках огонь Сейчас зажгу свечку и поставлю ему в голову Аня, давай свет выключим, посмотреть, а? Вау, классный, да? Прикольный Джек Смотрится прям как в кино, да? Ага, давай мы шапку-то наденем Сначала посадим Джека на наш Хэллоуин-горшок Чтобы он был повыше, а не валялся на полу Давайте еще разок без света посмотрим на наш э, хэллоуинский декор. Я приклеила к горшку крылышки летучей мыши, они смотрятся как ушки. Ань, а шапку-то мы ему наденем? Да погоди, Софи со своей шапкой, сначала нам костюмы. Держите! То кем будет, решайте А я пока пойду и нашему Джеку И правда надену эту полосатую Хэллоуинскую шапочку Такого мы еще не делали Это его же вид О, Эйвен, ты кто? Я граф Дракула, что, незаметно? Класс, ну и плащ у тебя Правда, мои шикарные брюшки с лампазами все в паутине Хотя я же вампир, типа, нормально, я же сплю в гробу У тебя даже красная шелковая жилетка, бабочка И золотые часы на жилетке Прям как в те времена Но самое крутое, это мой красный шелковый дракульный плащ А давайте Костюмы и проголосуют у кого прикольные. А ты кто, Мишка? А я жена графа Дракулы. У меня шотландское платье в его цвет. Череп на спине и бантик на груди. Да, вы действительно похожи. Шикарная хэллоуинская парочка. А это что у нас тут за чертик такой прячется? На голове рожки полосатые, на спине крылышки и хвостик. Сладкий дьявол написано. Неужели это покемон Юмичу? А вот и нет. Это Серфи! А я хотела быть тыковкой, поэтому у меня шапка как у Джека. Да уж, Юми, по-моему, тебе плохо получилось. Почему? Мне смешно. <кхи> <кхи> ну, Юми дает. Че, мы не похожи, да? Нет, Юми, вы не похожи. Давай снимем тебе эту шапку, ладно? Я хотела быть тыквой с Джеком вместе. Но она тебе не подходит, Юми. Ну, ладно. А вот костюм у тебя, по-моему, очень классный. С кучей маленьких разных тыковок. Так что считай, что на Хэллоуин ты тыква. Я тыква. А киса Алиса хотела быть львом. Я ей гриву тут нашла. Шарфик, как она просила. А она ушла конфеты попрошайничать. Не попрошайничать, тянет, это а три котвей называется. Но я согласна, рановато. До Хэллоуины еще несколько дней. Ох, уже эта киса Алиса. Думаю, она скоро вернется. Надеюсь, с кучей конфет. А нам пора спать. Ань, а ты уже, блин, сейчас спать идешь, да? Да, и уже уходишь, да? А что? Не-не, ничего. Ладно, ребят, э -э -э, спокойной ночи. Блин, давайте, ребят, скорее, а? Уже без 15-12 ночи. Через 15 минут полночь. Да она точно уже уснула. Да-да, врубай давай. Тихо. Только не шумите. А то Аня услышит. И проснется. Я на Дибру жживал по для А мы как договаривались с Мишей, достали специальную бумагу. И маркеры. Я зажгла свечки. Ну что, пока Аня спит, будем вызывать дух Джека. А мы тыкву зажгли. Так, я сейчас э, напишу э, э, маркером э, Д-Д-Д-Джек. А ты ее пиши, приходи. Приходи. Ваш не знак поставлю, чтоб точно услышал. Готово. Юми вообще-то приходи пишется через букву О, приходи. Ой, ну какая разница, ну вы зануды. Приходи, ладно. Отлично, сейчас надо его поставить перед надписью и перед нами. И поверни его это к нам лицом. А, да, точно, ща, погоди-ка. Отлично, давайте начинать. По инструкции написано, надо читать, Джек, приходи, шесть раз. Давайте по очереди. Джек, приходи, Джек, приходи. Джек, приходи. Джек, приходи. Юми, зачем ты говоришь, Джек, приходи? Ты сам сказал исправить на приходи. Ну произносится так как буква, просто скажи, Джек, приходи. По-моему, а мы случайно уже шесть раз сказали. Ой-ой-ой, что это? Мистика какая-то. А я в такую фигню не верил. Мамочки. Поздно мамочку звает. Это Вичити. Офигеть, что это? Он оживает, у него руки полезли. Вызывали Джека. А вот и я. Спасибо, детишки. Только мне нужны силы, чтобы встать на ноги. А написали-то с ошибкой. Ну что, поиграем. Мама, господин Джек, может сначала поговорим? Ставь лайк для продолжения и иди смотри опасные соревнования питомцев на смертельном мостике на канале Magic Family. Ссылка в описании. Скоро увидимся.